С вами адвокат Дмитрий Анцупов И сегодня я также помогаю ребятам с канала Сансары Участвую в социальном проекте Как вы помните, в прошлом выпуске про Галину Анатольевну Выяснился такой момент, что оказывается ей не платят заработную плату Естественно, я не мог остаться в стороне Потому что очень хорошо отношусь и к ребятам Сансары, и Галине Анатольевне и Сегодня будем помогать То есть по планам у нас... Попытка переговорить с непосредственным начальником, руководством, с работодателем. А дальше, если она не увенчается успехом, то будет написано соответствующее заявление в полицию. В общем, следите. Обо всем расскажу, я думаю, будет полезно. Как Ваши дела? Как настроение ваше? Так, а что, начальница Вам как звонила в итоге, да, я так понимаю? Ну да, она позвонила и сказала, говорит, сидите пока дома, пока не дадут на этой неделе зарплату. А Вы у нее не спрашивали вообще? Нет, -а -а. она ее не стала, она с у разговаривала. А по поводу документов не спрашивали, как там -а -а. договор получить вообще, что -а -а. за фильм? А сейчас она где? Там находится? Я даже не знаю, где Ну, мы поедем в любом случае узнаем, друзья. Потому что ситуация усложняется тем, на самом деле, что у нас даже нет каких-то, скажем так, ответственных лиц. Кроме вот начальника бригадира, мы не знаем, что там за компания. Кто там вообще платит деньги, кто там этот тендер выиграл. Вот мы как бы сейчас поедем, попробуем все эти вопросы поднять, узнать. Будем надеяться, что у нас это получится. Если не получится, то будем уже привлекать тогда правоохранительные органы. Пусть сотрудники полиции проводят различные мероприятия разыскные и выясняют, кто там должен был денег платить, кто там работает, насколько официально работает. В общем, все увидите. Ну что, друзья, идем навстречу с работодателем, пообщаемся. Мы люди цивилизованные, но настроены решительно. Вот, друзья, для тех, кто хотел увидеть, как выглядит обычное депо, ну, вот, примерно так. То есть, как вы можете увидеть, друзья, действительно... Основной заказчик это РЖД, то есть я более чем уверен, что РЖД свои обязательства выполняет и деньги платит. Ну а уже компания, которая выиграла тендер, по какой-то причине не оплачивает услуги Галина Анатольевны. На сегодняшний момент узнали фамилию и отчество начальницы. С начальницей мы созвонились, но диалога у нас особо не получилось. Более подробно вы, кстати, можете посмотреть в ролике на самом телеканале. Фу, Уже крупные ребята. На самом канале Сансара. А тем не менее, мы сейчас ждем, когда закончится обед, потому что тех отделу вроде как пообещал нам дать информацию о том, в какой компании трудилась Галина Анатольевна. Потому что у нас такой информации нет, и РЖД структура достаточно бюрократизирована. То есть мы были у начальника. Начальник нас отправил в тех отдел сказал, что они сейчас созвонятся Как обед закончится И какую-то информацию нам дадут И у нас уже будет Конечное, скажем так, лицо К которому можно будет предъявлять претензии а Пока мы все ждем Вот он Дима В Наготове, в боевом настроении Галина Анатольевна И Валер, мы сейчас без камеры ну, в, в случае чего камеру он достанет Друзья вот так выглядит ДПО внутри А мы узнали название компании Где Галина Анатольевна работает Это ООО Экострой Сейчас найдем конечное ответственное лицо И я думаю Поедем в полицию Все таки видимо без правоохранительных органов Не обойтись в этой истории. Галина Анатольевна, ну как вы оцениваете наш поход К вам на работу? Ой, на пятерку Промежуточные так. результаты достигнуты? Да Ну Вы готовы до конца идти? Конечно я ну, до за конца я пойду, мне уже вариантов ноль. А что начальница говорила, То, что надо будет написать заявление об увольнении, если что? Да, она сказала, что неделю вы сидите дома, если не будет зарплаты в течение этой недели, вы пишете заявление на увольнение. Это она уже открытым текстом сказала все. А где живет она, вы тоже знаете, да? да? Но я сказала, говорю, я не буду ничего писать до тех пор, пока они выяснится, пока меня не будет работать. В этом поселке, городке, находится только участковый пункт полиции. Как таковой да, дежурной части нет. Пока. Поэтому мы оставляем заявление по телефону. Для тех, кто не знал, вы можете позвонить в полицию, либо напрямую в дежурную часть вашего города и устно оставить заявление. Его обязаны зарегистрировать, присвоить номер КУСП. По этому номеру вы потом можете отслеживать его исполнение. Как я говорил, доследственная проверка может длиться 3 дня, 10 дней и 30 дней. Соответственно, заявление мы подадим. Галина Анатольевна настроена по-боевому, будем держать вас в курсе. Итак, заявление в полицию мы подали, отличный день день прожит не зря ребята также завершают свой процесс съемок вообще канал Сансара в этом плане большие молодцы, действительно реальная помощь, которую видно а я вас хочу сказать друзья, подписывайтесь на мой канал, если вам видео интересно также напишите пожалуйста в комментариях интересны ли вам ролики такого живого формата либо вам ближе ролики, когда я снимал их сидя в кабинете ваше мнение мне очень важно если ролик понравился, поставьте лайк ну и буду рад вашим комментариям пожеланиям, критике. до новых встреч